Криминальный триллер 2014 года, снятый по рассказу Стивена Кинга. Главная героиня становится невольной свидетельницей убийства. Мафиозный босс Джимми Долан расправляется с курьером, перевозившим для него живой товар. ФБР просит ее дать показания против Долана. Она соглашается и за смелость расплачивается собственной жизнью. Следующие 7 лет ее муж Том пытается отомстить. И в конце концов, ему удается разработать безупречный и безжалостный план. По-моему, слабой стороной фильма является слишком сжатая демонстрация скорби Тома по погибшей жене. Финальная подготовка к мести тоже преподносится смазанно, а хотелось бы больше деталей. Зато моральное противостояние двух мужчин передано очень выразительно. Получился хороший психологический триллер с налетом мистики, за просмотром которого вполне можно скоротать вечер.